Из множества вариантов выбран один – Ивановская область, которая предложила самый радушный прием. В марте инвестор встретился с губернатором, ударили по рукам. Сегодня в Фурманове компания Faberlic открывает первое швейное производство. Теперь коллекции при участии Юдашкина, Хмадулина и других топ-дизайнеров будут отшиваться здесь. Такое сотрудничество, по мнению Павла Конькова, и есть заявка региона на лидерство в сфере фэшннет. Мы сегодня с вами на фоне моделей от наших выдающихся кутерье. Мы раньше считали, что это нечто, ну как картина, посмотреть надеть нельзя. А сегодня современные технологии позволят нам в ближайшее время, э, в кратчайшие сроки, то, что мы выбрали получить, э, надеть, и при этом это совершенно не за цены. Две с половиной тысячи квадратов и это десятая часть от задуманного. Миллиард инвестиций. Сейчас здесь отшивают водолазки туники. Через год планируют запустить производство колготок и нижнего белья. Еще через год платив от кутюр, которые пока создаются только за рубежом. Это только старт. Да? Сейчас мы запустили пошив трикотажных изделий из полотна, которые, кстати, тоже производятся здесь, на Ивановской земле. Я вам говорю, что у нас обязательно будет коллаборация с Ивановскими дизайнерами, со студентами кафедры дизайна, которая выпускает очень выдающихся в будущем, я уверен, людей, и мы в этом и будем помогать. Для области пока одни плюсы – престиж, налоговые отчисления, новые рабочие места. Компания планирует принять более тысячи человек. Предложение открыто для жителей всего региона. Оно, по словам руководства, весьма заманчивое – вдвойне для провинции. У нас будет бесплатное питание, очень хорошая заработная плата – транспорт, который будет ходить из всех городов Ивановской области. Средняя зарплата будет не менее 25 тысяч рублей для ШВИ, но для профессионалов, конечно, это более высокие заработные платы. И с учетом того, что мы много будем внедрять инновации, те специалисты, которые будут трудиться, именно инженеры, они будут получать очень хорошие деньги. Первая часть команды набрана, работники, особенно местные, не скрывают довольны. Кому-то приходилось каждый день ездить на заработки в Иваново, вставать в 4 утра, возвращаться поздно вечером. А кто-то в ожидании лучшей жизни сменил прежнее место на полностью автоматизированные. С раскроенного цеха забираем крой и уже отдаем поток на пошив. То есть происходит это все пооперационно. На выходе это все уходит на упаковку. А вас чем заинтересовало вот это предложение о работе? Ну, по крайней мере, большое предприятие. Будем надеяться, что стабильное. Кроме того, подчеркивает руководство, компания выполнила еще одно условие Ивановского губернатора. Производство будет экологически чистым. Картина действительно вырисовывается идеальная, но пока нет поводов в это не верить. Дарья Костина, Владимир Хмелев, программа «Губерния».